Привет, сегодня мы вас научим, как играть. Точнее я научу, как, точнее я научу Вугара как правильно играть в И ты думаешь, это голос туда идет, да? Это отлично. Это, Нужно обезвредить заряд. Раунд начался. Так, что я буду тебя учить, как правильно играть. А, ну тебя слышат, слышат. Там вся Россия слышит тебя. Сегодня мы научим в как хорошо как надо играть, как, как надо как играть. Как правильно умирать. Вот, вот так. Это раз. Ты Это должен, два. Ты должен повторять только за мной. Ага. Чтобы научиться так играть, как я. Ты должен повторять со мной. Короче, И если ты... слив, то слив. Когда я только умираю. Если ага. я убиваю одного или двоих, ты должен будешь повторять со мной убивать одного а, или нет. двоих. Понял. Как я так убиваю, ты должен так же убивать. Понял, понял. Потом ты научишься играть как я и будешь обладать всеми тактиками. Всеми знаниями? <laughs> Ой, Потом бля. Тебе... Потом тебе не надо будет ходить в школу. О, кошмар. <связь> Запомнил? Обязательно. Смотри, а сначала надо наверх. А можно отсюда? <связать> ты можешь из кинуть просто кажется. Ага. я умер, медик Он должен тебя точно так же убить, как мы. <связать> жди, жди, пока не тебя убьет, медик угар. Как... Медик же мртв, Макс. Зачем да ты его убил? Ну я его не убил, там вместе с... с ним еще один был. Пиз... вот этот вот, вот Козлина. ты, ты не играть, Да нет, я не хотел убить, Можешь ой доказать, боже. Зачем да ты, ты, я... ты не сможешь ты, ты ему скажи, чтобы он снизу пришел, да. Ага. Ай, блядь. ты уже не знаешь многих фишек. Ай, он внизу же. Чем он творит? Наш <свист> Мы <приезжали>. <свист> Опять наверх. Теперь разрываем главные ворота. А, и ждем тут. И ждем пока не придет медик. А, вот так да, вот да. в должно одного делать. Ой, блять. Вот. вот так вот это. Вот иди так же, иди за мной и умирай. Иду, иду. Ну. Ай, сука, ну, он сверху. Он, он почти, Макс, тоже. он почти. О, вот, а. правильно. Уже, знаешь, уже на 10 кг. Уже процентов. прогресс есть, да? Уже на, на 10 косметики научился. Вс. Так я тебя научу играть. Я хочу, я умею играть. Миссия а провались. Я тебя научу играть. Сейчас. Оброняйте бомбу. Да, смотри, дальше Только Идем не с... скажи. Так. Стой, а я ты не Как это я скажу? Спускаешься в Да. Давай я скажу за что. Давай, ты полно за мной ходить. Никого нету, идем обратно. Идем обратно. Смотрим главные ворота. Вот и и аккуратно. Ой, блядно. Значит, на нужно а наверх путь. посмотреть, да? Ты тоже, этому тоже научил Он... меня, но это не видно. Ой, блядь. Вот, смотри, вот ты сейчас неправильно сделал. Ты должен спросить у меня его, можно удержать? Он же на мне побежал, сука. Я не и успел. Что спросить, жена а, ты отсюда убьешь его? Или мне мешать тебе? Или... Ой, справа! Ну, Вижу, вот это правильно, вот это я понимаю. <laughs> это есть суть разговора. Ты учишься записывать? Да, да, записываешься. Да. Потом будешь пересматривать и каждый день со мной. Ага. таким же счетом, как Защищайте место взрыва. Понял. Раунд начался. Сейчас наших идем сюда. Я иду на центр, да? И, и умираю. Точно так же должен делать ты. Но я в центре. Подожди, жди, пока я тебя Просто жди Просто здесь стоишь, не? То есть здесь, ага. То стоишь здесь, не? Вот, вот, вот, это правильно. О! Oh. Это наши видики. Ты все запоминаешь? Да, да, да. Я закупил. Еще раз идем. Теперь идем на Мангал. На мангал идем. На Мангале точно так же умираем. Вот так. Вот тут а стой, и ты там себя убьешь. Ты не должен его Прям убивать, тут? понимаешь? Не должен ты его убивать. Ой! Не надо было тебе его убивать. Обязательно ты его убил? Нет, нет. это же не я убил. я убил. Идём на центр. С правой стороны будет и человек. Там никого нету. а? Значит, нам на мангане. Значит, на центр сейчас ходит что-то штурмовик, а нас болтает. Умирай, бугар, просто умри, не убивай Сейчас, я вот тут же стою Ой, бля, просто он вышел, дурачок Вот это уже неправильно Это уже косяк Он просто вышел, он не должен был выйти точно так Ты здесь? Да, главное, чтобы ты здесь будь. Сейчас, наверное, снайпер уже злой. Он должен кого-то из нас убить. Это где, Макс? Почему мне не показал, как ты убиваешь? Умирай, умирай. Он сверху. Ты должен будешь его посмотреть, но не убить. Ой. Тебе И поднимают. Тебе поднимают. Ты должен будешь на него посмотреть, не я говорю. Ну да, посмотри на их снайпера. Я смотрю, смотрю. что отсюда один маленький такой парьёк выйдет. Ой, а блядь, медик переуст... Блядь. Я возьму эту штуку. Дай зайди. Давай. <свят> <свят> Надо на цифры нажимать. Сейчас, сейчас. Блядь, надо где тут цифры? цифры? Мы победили. Ты... Бомба обезврежет. Вот так нажимать на цифры тут надо. Займитесь бомбой. Запомнил какие цифры? Да, бля, да там не прыжу, видно ты? было цифры только. Ну, потом... какие именно нажал, ты потом мне запишешь да, на да. листочек. Хорошо. Только смотри, если, если неверную цифру наберешь, он заработать. может да? Да, медика я убил, да? Ты должен будешь его так же убить. Нет, снайпера не мог. Только не убить. только не убить. Вот так, вот, так, вот так ты должен будешь умереть. Ну, так вот я должен будет с убивать в голову. Запомнил? Да, да. Пистолет это должны будут лопать в потом... потом, что они вообще, если ты чё? Ну, Гар, зачем ты ему сказал, что он не поверил? Я ему ничего не сказал, это дурачок а сам. Он сам начал резать меня. Двойку тебе поставили, понял? Ой, блядь. Умирай, умирай. Тебя должен, как должен быть все в порядке. Я должен его убить с пистолета. Спасибо, дружище. А, может не отсюда пойти? Как ты думаешь? А. Главное, чтобы тебя убили с пистолета. у него. Ага, откуда? Мы проиграли, Раунд. Враг уничтожил Не можешь помощь. ты понять, как надо правильно? То Именно сверху убили Раунд же. Ха, он а он дурак же просто не взял пистолет. А где это, дураки? На нашей респе тоже нет, вроде бы. А это кто? Был? На нашей, должен... а -а -а -а -а -а. Убил, убил. Вот, вот теперь вот все правильно. все четко да? Ай, бля, опять он залез наверх. Видишь, не только И медик тоже, наверное, уж слышит медик тебя. Медик тоже за тобой повторяет, за нами тоже. Видишь, вот я пошел раш, а Ты должен будет делать то, же О -о -о. Самое. это давай. очень давай. сложная ты должен, работа. Бежать, ну, давай. Сейчас секунды, этот дебил отсюда иди выйдет, иди пусть. Вперед, иди. вперед иди. надо. Когда ты научишься всему, что я тебя научу, ты будешь королем, понимаешь? Бог игры? Да. Ты будешь играть там ноль Там никого нету. Ай, блядь. Мангали снайпер один стоит. Ты мне не сказал, куда пойти. Запоминай. Запомнил. Ты запомнил? Два да. раза я промазал. Так же и ты должен будешь... Точно так же ты должен будешь два раза промазать. Сейчас. Что, что это? что? Стоп кадра? Нет, двое лажь. Нет, видео А сейчас я уже забыл.